Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире седьмой выпуск реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Ну а пока проделаем небольшой экскурс в прошлые выпуски реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось 10 команд по 5 человек в каждой. 10 команд вступили в борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Команды обрели своих наставников, а наставники – своей команды. Наставники внесли существенные коррективы в бизнес-ниши своих команд. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рест Консул продолжила борьбу за главный приз. В течение нескольких недель майку лидера попеременно примеряли разные команды. Из-за споров и разногласий между наставниками «Фабрику предпринимательства» покидал Артем Захаров. Ну, конечно же, потом благополучно возвращался. Все это было в прошлых выпусках «Реалити-шоу. Фабрика предпринимательства». Мы продолжаем следить за командами, которые, напомню, с нуля должны создать и развить свой собственный оригинальный бизнес-проект. Команда, которая благодаря своему бизнес-проекту заработает наибольшее количество денег в рамках шоу «Фабрика предпринимательства», получит главный приз в размере 1 миллиона рублей. Сегодня на реалити шоу «Фабрика предпринимательства» команды пришли в хорошей форме, в прекрасном настроении и с мечтами о главном призе реалити-шоу. И это здорово! Команда «Золотая Орда» Миллион «Наш»! Команда «Амбицентр» Миллион «Наш»! Yeah. Мы выиграли миллион! Ah! <скрот> Но как поется в одной популярной песне «Мечта сбывается и не сбывается» Не все так безоблачно, по крайней мере для одной из команд. Золотая орда попала в зону вылета. И какой вердикт вынесут наставники и эксперты для улыбчивой команды, смотрим прямо сейчас. Команда Золотая орда с нами к победе, Алга. Узнавка, а, по почему у нас такой плохой результат? А, наверное, даже Алашка, мы вся команда видели. Все полностью закрыли, и полный силы уже с этой недели приступил а, по полной программе. На да, нашим что будем раз. делать? Они справились. Как справились? <смех> Чего-то нет. Они а, борются с трудностями. <смех> но я знаю, что у верблюда два комба, потому что жизнь борьба, да, но мне кажется, это не тот случай. Просто у нас что, у нас вот каждый раз. Ислам, у нас же не камеди-паттон. Вот был бы камеди-паттон, они уже были... Ислам, кстати, вопрос. Почему только один совершал звонки по заданию журнала First Age? Чем занимались остальные? У нас было связано с экзаменом, все остальные ребята были на экзамене. Нет, у нас теперь все бизнесом не занимаемся, у нас первый экзамен, да? Забыли поаплодировать, что молодцы, мы ребята экзамен сдаем. Ну, просто мне кажется, это какое-то там, опять-таки, отвратительное отношение к проекту. А, Работой неделю не занимались там, но ну, вот ладно, научились более менее приятные презентации лепить. Вот у нас един, там, единственный толк от проекта будет. Бизнесом занимаемся плохо, домашние задания не делаем. Но ну, мы сидим, это все термин. Я не знаю, как бы. Ну, мне такое отношение не нравится. Я считаю, что ну, это просто Ребята, у меня неправильно. Кто за то, чтобы третью неделю дать? Давайте руки поднимемся. Кто за то, чтобы дать шанс? Раз, два, три, четыре. Альбина, думайся. И порти камеры. Отлично. Кто за то, чтобы не давать шанс? То есть прям жестко чувствую. Спасибо. Артём. Влияние Артема растет. И вновь команде, не выполнившей домашнее задание, удалось избежать вылета. Да. Что это на фабрике предпринимательства? Кризис? Или между наставниками началась настоящая конкурентная борьба за главный приз? Послушай мнение наставников. Было изначально немножко даже страшно, потому что я боялся, что это будет схватка не между командами, а именно между наставниками. Вот. Но как показывает практика, то есть действительно наставники – это одна семья. Мы подсказываем друг друга, мы можем э, консультировать команды друг другу, друг друга. Э -э, та атмосфера, которая здесь есть, те условия работы, которые есть, они показывают, что э, это не соревнование наставников на самом деле. Есть конкуренция среди команд, есть конкуренция среди наставников. Может быть, кто-то об этом... Не хочет говорить, но она однозначно есть. А никто не хочет, чтобы его команда была в аутсайдерах. Все, хо все хотят выиграть. Среди наставников очень хорошая атмосфера, очень дружелюбная. Но есть, конечно, на самом деле наставники, у которых видно большой запал и большое желание победить. Некоторые участники из наставников пытаются всячески выгнать одну из команд там. Теперь мы тщательно будем следить за действиями наставников. Ну а мы продолжаем следить за отчетом презентации домашнего задания. Команды должны были открыть расчетный счет, сделать книгу расходов и доходов по упрощенной системе налогообложения, продемонстрировать регистрацию юридического лица. Мы – коллектив начинающих предпринимателей КНП. Время – деньги! Добрый день. Так, ну наш отчет за неделю у нас, два направления, это бар и моторное масло. Отчет по холодным звонкам, тут у нас провал, как уже говорили, то есть у нас база данных была 570 предприятий. Мы взяли свою сферу, это предприятие, которое работает с автосервисом, с маслами, торгуют. Мы им всем звонили, то есть делали 70 звонков, получено 29 имен ЛПР и имейлов, и получено прямых 4 номера. Собственно говоря, именно поэтому нас контакты оценивали. Вот. Так, дальше, пожалуйста. Соответственно, по массу, собственно говоря, у нас Яндекс.Директ одна продажа за неделю. Следующий, пожалуйста, слайд. Это у нас по площадкам Авито у нас не было продажа на этой неделе. То есть звонки были, но цена не устраивала, что это уже порадовало, по крайней мере. Следующий, пожалуйста, слайд. Соответственно, за неделю у нас мероприятий по бару не было, выручка, соответственно, с масла 2 200, прибыль 270 рублей. На самом деле есть над чем работать. По поводу команды меня, в принципе, очень радует. Большинство участников, которые, по крайней мере, здесь сейчас сегодня присутствует, она очень активна. В принципе, каждый день мы с ними общаемся, встречаемся на неделе. Вот. Но будем развивать. Есть там просто задумки, про которые мы еще не говорим, но как, как существуем, уже они отчитаются. Команда All in All. Победить, Победить пришел! В четверг выполняли задание по холодным звонкам для журнала First Key. Была взята база из Дубльгиса. Обзванивали риелторские компании, турфирмы и мебельные компания. Каждый прозвонил по 30 номеров и итого 12, получили 12 имейлов и контактных данных. Согласились с нами работать, то есть отправили прайс-лист 12 ивент-агентствам и с двумя заключили ну, договор на проведение праздника, то есть мы им предоставляем наши машинки. Как-то это вы не закончили, да, то есть так, тишина есть, и все? А, то есть Алина хотела сказать, что на следующей неделе мы проводим два мероприятия, уже есть. Завтра уже покупаем две машинки по 6 тысяч, одну по 9 тысяч. И Собственно, будем проводить мероприятия, сейчас будем добивать ивент агентства и наконец это... Я вот что хотел сказать. Я вас постоянно ругаю, ругаю, да, потому что занимаетесь вы э, тем, что вам не дают обратный какой-то выхлоп, хотя вас все наставники поддерживают, что нужно там правильно работать в этой нише. А вот сейчас пока, показ, показалось, что вы параллельно нашли через новый канал новые, новые направления. Вот. Реально детских мероприятий в неделю очень много вообще, очень много. У нас сколько проходит детских мероприятий в уанновалом там у нас каждый суббот воскресенье там по 8-10 мероприятий. Поэтому с этим средним чеком, который идет почти, что все в чистую прибыль, это ну отличный результат. Окупаемость ваших инвестиций с, с двух, с трех мероприятий. вот Соответственно 100 машин вам и все. 100 машин будет одну, один Lexus в месяц приносить. Да будет так. Артем Захаров. Ну, я бы хотел что отметить, что на, ну, на вашем этапе очень многое зависит от той энергии, которую вы вливаете в свое дело. И что-то вот в вашей презентации энергии было ноль. То есть такое чувство, что вы даже у нас немножко высосать пришли энергии, чтобы зарядиться. То есть если ребята, которые выступали до этого, они были заряжены там в бой, все, и там презентация так приходила, ну а вы даже что-то как-то говорили, говорили, говорили, а в конце вообще батарейка села и презентация на этом закончилась. Поэтому, ребят, ну, если вы так и в деле будете, и так и будете сюда приходить, то никаких результатов не будет. Поэтому как-то настраивайтесь, там, изыскивайте свои там, внутренние ресурсы, чтобы все это было более позитивно. Команда 5 Energy, мы, мы делаем... делаем деньги. На этой неделе мы для FirstK делали холодные звонки, собрали базу из 35 компаний, обратную связь дали 18 компаний. Все, может, следующий слайд. А, также был открыт расчетный счет. Мы его ведем с самого начала и введем в Excel. А, вот доказательства. А, и книгу учета ведем тоже. А, Можно следующий, следующий слайд. слайд. А, вот у нас была действительно очень продуктивная неделя. А, на этой неделе за три дня мы выручили 65 тысяч. А, чистая прибыль составила 50 тысяч рублей. Это за три дня. А, еще приятная новость. А, приятная новость. У нас пришла наконец наш мобильный бар. А, теперь вы можете найти нас в парке Горького. Мы там будем точно всегда по выходным. И чаще всего будни, частьков с пяти и так до одиннадцати вечера. А, в итоге, подводя итоги за месяц... Мы, да, вот он, слайд. А, выручка наша составила 105 тысяч 475 рублей. А из которых 73 618 это чистая прибыль. Также хочу добавить, что хочу добавить, что так как Камиль выбыл, мы, у нас первый раз с нами работал наш наемный сотрудник. И также мы разместили объявление, и уже куча желающих, уже человек 20, хотят с нами работать дальше. Рест-консул, Расширяя границы. Мы получили книгу учета, получили О в понедельник. А расчетный счет у нас будет готов в понедельник, потому что эта неделя была короткой и, ну, нам так сказать, что приходите, мы вам в понедельник все отдадим. И итог за эту неделю у нас было совершено в общей сложности 300 звонков, назначено 14 встреч, три выставленных счета, а один счет это на обучение, мы будем обучать в заведение, и два выставленных счета это как раз таки на HR. Также выставлены счета на общую сумму 35 500 рублей. Спасибо. 3 Моя команда меня радует. То есть как бы, ну, у нас пока нет такого ощутимого результата, но работа происходит. То есть мы уже понимаем, чем мы занимаемся, зачем мы этим занимаемся, и как бы уже идем вперед. А, ну, есть предложение не зацикливаться на Казани, пойти дальше, по другим городам. Вот, посмотрим, как на следующей неделе мы его будем реализовывать. Команда! Фактически, данные 340 звонков, 30, 30 отправлено и э, коммерческих приложений, и 6 встреч. В понедельник надо будет дожать эти встречи, потому что там люди думают насчет контекстной рекламы, блендинг пейдж и так далее. И один крупный заказ на корпоративный сайт. Но там в виде тендера происходит, поэтому будем ждать и будем надеяться. Ну, что, как презентуемся, так и работаем. Немного сумбурно. А, но радует что? Радует, что у ребят есть прогресс в качестве работы, потому что я тоже смотрю, что они делают непосредственно для заказчиков. То есть, если вначале это было, ну, действительно, там, где-то слабовато, и где-то там филонте ребята позволяли, то сейчас уже. Делается на уровне, и плюс, я думаю, что за теми заказами, которые будут сделаны, будут везде положительные рекомендации, и будут еще там заказы по сарафанному радио. Вот, я сейчас, не знаю, я там давал свое э, задание, я не знаю, как это, сделали, не сделали. Ну вот, то есть уже какие-то результаты будут. Ну, соответственно, идем, конечно, не так, как хотелось бы, но я думаю, сейчас встречи дожмутся, и уже в следующей неделе финансово нас порадуют. Мы команда 4 плюс 1. Мы железно победим! Добрый день, перед вами команда 4 плюс 1 и наш отчет за неделю. Это наши документы о регистрации юридического лица, переход на упрощенную систему налогообложения, книга учета расходов и доходов наша, воронка продаж за неделю. По кликам у нас получилось 63, 8 заявок, три раза ездили на замер, и продажи, две продажи было. Это одно – и еще наша выручка за неделю 60 600 рублей, из которых мы чистыми заработали 10 тысяч, был объект набурения. В Лаишевском районе, поселок, даже деревни деревня Бутыри. Почему сейчас ребят нету? Потому что они уехали э, за материалом э, на завод, который он сейчас уже ну, э, у заказчика. Там оборот всего 18 тысяч рублей, чистая прибыль составит 5,5. То, то есть все уже готово, завтра едем делать забор. Спасибо. Ребята молодцы стараются. Вот. И я хочу сказать, что любой предприниматель, вот, э, вы знаете... Ребят, вообще не только к вам обращаюсь, и всем, да. То есть, вот научиться работать, делать деньги на заборах, на скважинах. То есть, самое главное, научиться оборачивать деньги. Это самое важное. Понимаете? Пойдете вы дальше в IT-сферу, да, там продавать нефть или без разницы. Самое главное вы научились эти деньги делать. Команда А всегда, всегда первая! Но это все тот же наш сайт, который показывает, как ни странно, неплохую конверсию уже которую неделю. Далее это наше свидетельство о регистрации ИП. И открытие расчетного счета в Интехбанке, мы его открыли. Мы запустили группу, на этой неделе мы прекратили предварительные продажи пока на данный момент, потому что продукт сырой и мы не хотим продавать сертификаты в том виде, в котором они есть сейчас, поэтому мы немного их переделываем. Вот. По заявкам мы получили на этой неделе порядка 9 заявок, по-моему. Вот. То есть мы сейчас собираем предварительные заявки, и в предварительные заявки там мы предоставляем участникам всего лишь скидку в 500 рублей. То есть потенциально мы продали им билеты по половиной тысячи. Ну, так С какого дня вы начали собирать заявки? Заявки мы начали собирать еще с прошлой недели. Первые заявки получили. Предварительные которые, например, заявки, которые мы обсуждали. Предварительные заявки, которые мы обсуждали, мы начали собирать со среды, получается. Вторник среда, где-то так. Со среды у вас сколько получил заявок? 9 заявок на данный момент, да. вот. С нами связались также представители клаустрофобии. Как ни странно, это лидер рынка. Вот Клаустрофобия нам высказал желание, так скажем, с нами сотрудничать и обменяться рекламой. То есть, чтобы мы оставили наши контактные данные у них в квесте, они а у нас ну, заинтересовались, мы их пригласили на квест, мило поговорили. Хочется отметить, что мы взяли на себя довольно сложную задачу, на самом деле, потому что, когда есть просто идея квеста-то одно, но когда тебе нужно придумать все эти загадки, сделать чертежи полностью всех комнат, потому что это нестандартные скажем так, те решения, которые э, есть везде в ремонте, да, предположим. Э, на самом деле, э, хочется отметить, что ребята делают сейчас колоссальную работу, и они начали собирать предварительные заявки, я их попросил э, пока не брать деньги за это, пока мы не увидим и реальную... Не Но они, да, они уже практически начали собирать деньги, то есть есть есть этот счастливчик, да, он будет у нас отмечен. Особо, то есть на следующую квест-комнату он скорее всего пойдет уже бесплатно и будет попадать на тестирование комнат. Сейчас на данный момент то есть полностью вся подготовительная, самая сложная работа будет сделана. Осталось только всего лишь навсего ее воплотить в жизнь в виде квест-комнаты. Это на самом деле самое простое, потому что когда все готово, отдать строителям, проконтролировать, чтобы сделали так, как надо, и отдать ее на тест. Я думаю, что до конца месяца ну, просрочка может быть, но незначительная, буквально несколько дней, они все-таки справятся. Сейчас отставание от графика у нас составляет четыре с половиной дня, если быть точным. Команда Бицентр. Невозможно, Возможно! Мы решили сконцентрироваться на организации романтических свиданий. Может быть, это не столь оригинально, но идей у нас масса, и это действительно то, что нам нравится. Лендинг готов, он будет дорабатываться, услуги наши будут расширяться, вот, на данный момент это романтические свидания, доставка подарков в окно, оригинальные подарки, букеты. Вот. И, ну, есть еще отчет у нас за, за неделю наших окон. То есть те наши промышленные альпинисты, которые раньше мыли окна, теперь будут приносить подарки в окна. На этой неделе мы собирали команду, у нас как бы разброд и шатание был в каком-то смысле. Я вот как бы считаю, что всем командам есть, наверное, поделиться на эту тему, мы открыто говорим о наших трудностях. Лично мне показалось, что команда стала смотреть в разные стороны, причем не в сторону, как работать, а в сторону, как бы вот найти свое место, но непонятно для чего. Команда «Носорог»! Нет препятствий, нет, препятствий нет, есть цель. цель! Это вот наш скрипт. Серед... написали скрипт, продали, позвонили. Дальше. Вот наш нашу воронку, 120 звонков, то есть мы встроили в ваниле, по 40 звонков сделал каждый, то есть конкретно, прием 50%. Именно закрытие на э, номер, имя и непосредственный имейл самого саму И Ипшку открыли, в Интербанке открыли счетный счет. Договор насадили, списание насадили, но это, конечно, не 100%. Позор, неплохо. Э, не 100%. Ну, Uh, здесь будет анализ у нас, оценка компетенции персонала, описание критериев этой компании и разработка на программы лояльности. То есть мы сейчас занимаемся аудитом и продвижением компании. Несколько uh, на стадии подписания у нас. Два. Денег не откладывают. То есть если в дальнейшем не будет денег, я бы на вашу месяц оставил. Бизнес-тренинги от наставников – это хорошая школа для будущих предпринимателей. Именно здесь они учатся правильно общаться, проводить анализы встреч с потенциальными клиентами, а главное – получать бесценный опыт и навыки предпринимательства. Итак, на неделе команды совершали холодные звонки по собственно составленной базе и приглашали желающих посетить мастер-класс Андрея Гаврикова. Кто больше всего смог получить обратной связи, тот и объявляется победителем недели. Здравствуйте, меня зовут Эльвира. Я представляю журнал Кей. Наш журнал организует мастер-класс по интернет-маркетингу. Скажите, пожалуйста, по поводу маркетинга, к кому я могу обратиться? Мы обзваниваем все маркетинговые агентства. но У нас осталось свободных 120 билетов. Вот И вот 120 билетов наша задача... Да-да-да, она это платно все. Вот 120 билетов нам осталось продать. И вот задача до 25 июня. И вот я хотел бы вам отправить, ну, информацию на почту. Так, скажем, коммерческое предложение, чтобы вы ознакомились, может, заинтересует вас. Угу, так, записываю. Реклама «Собачка». Преодолен экватор реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и командами проделана огромная работа в плане организации своего собственного бизнеса и бизнеса своих конкурентов. Несколько команд уже высказали свое мнение о интересных бизнес-идеях своих конкурентах, и сегодня мы продолжим рубрику прогнозов «Кто получит миллион на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Как по мне, ну, мне нравятся команды FIFE Energy. У Shark преимущества именно в знаниях, познаниях, и они могут сделать... Э Хорошие, качественные ландинг-пейджи, если найду своего клиента. Наши конкуренты, основные, думаю, это Five Energy. Компания Five Energy, то есть у них уже есть чистая прибыль, уже у них есть обороты. Ну, допустим, если так, 3-2-1, это 4 плюс 1 на третьем месте, Five Energy на втором. Ну, я верю в ребята Shark, возможно, у них что-то получится в конечном итоге, их на первое. Ну, считаю сильной командой Shark. Ну, для нас действительно все. Мы всех считаем за серьезных конкурентов, но наибольше выделяем команду Shark, очень серьезные ребята. Ну, естественно, мы. Пока пальму первенства прогнозов возглавляет команды Shark и Five Energy. Но это только прогнозы. А вот таблица доходов и чистой прибыли выглядит вот так. Ведь победитель на проекте будет только один. И им станет та команда, которая своим бизнес-проектом заработает больше всех денег. Подведем итоги. На этой неделе лучшей командой стала «Носорог», за что получила переходящий кубок от фабрики предпринимательства и плюс 20 тысяч рублей к итоговой выручке за время проекта. Последнее место, к сожалению, на этой неделе заняли, внимание, сразу три команды. Это «Коллектив начинающих предпринимателей», «Команда А» и «Золотая Орда», по итоговой выручке которых будет вычтено по 10 тысяч рублей с каждой команды. На этой неделе была отстранена от занятий команда «Золотая Орда». Команды получили следующее домашнее задание. Необходимо провести три деловых встречи и по ним составить инструкцию по трем основным этапам подготовка, проведение и анализ встречи. Прислать инструкции текстовым документам.